ваша жизнь она как река и где-то у этой реки есть исток и где-то вы сейчас находитесь в определенной точке вашей жизненной реки я предлагаю вам подняться выше над этой рекой и зависнуть над тем местом которое символизирует момент здесь и сейчас. Мысленным взором просто парите над этой рекой, наблюдая за тем, что ваша река простилается далеко-далеко вперед, а где-то за спиной уже большой промежуток вашей реки, но ну, где-то все начиналось около истоков, представьте, что вы как птица просто парите, над этой рекой, обладая этим внутренним сущностным состоянием. И очень здорово осознавать, что вы находитесь здесь сейчас, обладая внутренним спокойствием, легкостью, принятием. Окей. и когда вы испытываете это состояние когда вы парите над рекой жизни можете представить что вы медленно-медленно возвращаетесь как бы назад и находитесь возле истоков своей жизни где-то бьет тот ключик, тот маленький ручеек, который символизирует начало вашей жизни. Я вам хочу напомнить, что вы уже умеете испытывать это сущностное состояние. И начните проносить это состояние от самого начала вашей жизни. И неважно, каким вы способом будете это делать, возможно, вы просто будете распространять мысленную энергию над этим истоком и ручейком, а возможно, вы будете каким-то образом просто видеть, как сущностное состояние распространяется над вашей рекой жизни вот вы находитесь у истоков и видите, что ваша жизнь и ваша река, она уходит далеко-далеко вперед. И вот вы поднимаетесь вверх и парите над этим истоком. Представьте, что от вас начинает идти некий шлейф, который орошает вашу реку жизни сущностным состоянием. Состояние внутреннего спокойствия и начните медленно-медленно парить вперед пролетая год за годом наблюдая за тем как вы взрослели но привносите в каждый момент жизни вот это состояние бытия внутреннего спокойствия с которым вы уже познакомились Медленно-медленно паря над своей рекой жизни. Вы понимаете, сколько много событий уже произошло. Вы даже не знаете, сколько событий еще произойдет в будущем. Окей. А вы медленно парите. И, возможно, где-то сейчас вы уже находитесь на середине между истоком и тем моментом, который происходит сейчас за вами идет шлейф. Вы распространяете это внутреннее состояние. Спокойствие. Сознание бытия. Существование. Состояние любви. Через каждое, каждое событие в вашей жизни. Продолжая парить. И вы можете посмотреть вдаль. И медленно приближаться к той точке, где вы находитесь сейчас, в вашей реке жизни. Вот так. И обратите внимание, что все события, с которыми вы встречались в этом путешествии, события, которые были в прошлом, уже обогатились этим сущностным состоянием, состоянием любви, сопричастия, окейности, понимания бытия. И Вот вы уже парите на той точке, с которой начиналось наше путешествие, точка которая называется сегодняшний день, здесь и сейчас. Но вы продолжаете смотреть вперед. Вы понимаете, что ваша река жизни уходит далеко-далеко вдаль. И если вы готовы прямо сейчас, то начиная с этого момента, ощущая это состояние, начните парить вперед по линии жизни. Заполняя каждое будущее событие этим внутренним спокойствием, любовью, удовлетворением. И пускай каждое событие в жизни будет сопровождаться этим состоянием. А когда поймете, что вы уже наполнили до самого-самого далекого будущего, возможно даже за пределы горизонта которые вам не видно вам нужно помнить что это сущностное состояние будет с вами отныне присутствовать в любой момент времени вне зависимости от внешних обстоятельств вот так отлично и вы можете периодически это состояние. И периодически взлетать над своей рекой жизни. Особенно вспоминать этот день, сегодняшний день, когда вы познакомились с этим хорошим ресурсным и эффективным состоянием для вас. Окей. Okay. Можно потихоньку возвращаться сюда. И заканчивать эту медитацию потянуться размяться немного возбодриться, похлопать глазами можно даже потереть глаза и возвращаться сюда